Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и в этом видео мы поговорим о новолунии во Льве. Новолуние произойдет 28 июля, оно будет в шестом градусе знака Льва, и произойдет оно в 20.55 по киевскому времени. Мы с вами, конечно же, помним, что новолуние открывает новый лунный месяц, это значит, что тенденции Новолуния сохраняются на протяжении как минимум этого месяца, да? Поэтому новолуние действует не только вот в тот день, когда оно происходит, и даже не только на той неделе, когда оно происходит. Давайте же разберемся, какие тенденции принесет с собой новолуние в знаке Лев. В первую очередь важно понимать, что Лев это... Очень позитивный знак, и это очень яркий знак, поэтому, безусловно, этот новый лунный месяц принесет события запоминающиеся, яркие, те, которые мы будем впоследствии вспоминать, и, возможно, будем вспоминать с ноткой ностальгии. А в целом, знак Лев затрагивает темы отпуска, отдыха. Если уж не веселье, так точно каких-то положительных эмоций. Поэтому, безусловно, данное новолуние будет давать сильную потребность в положительных эмоциях, если нужно даже в смене обстановки, если нужно, то даже и в отпуске, отдыхе, в поездке с теми, кто вам дорог, совместный. То есть это тот период, когда очень важно наполнять себя чем-то положительным. И у каждого это могут быть свои факторы, да, то, что именно вас радует, то, что именно вас заряжает позитивом, дает веру в себя. Лево это знак, который часто связан с выступлениями, да, выступлениями на публику, самопрезентацией, поэтому... Будет желание раскрывать свои таланты и способности. И по данному новолунию может быть необходимость, да, показать, на что вы способны, на работе, или это может быть даже в таком частном порядке, когда вы вспомните, что прекрасно играете на гитаре и захотите порадовать друзей вечером летним. В целом это тот период, когда... Вот эта разрядка и наполнение себя происходит как раз-таки через внутренние таланты, когда вот вы вспоминаете, что у вас очень хорошо получается, в чем вы вот превосходны, да, и вы это демонстрируете другим, и это вас заряжает, это вас наполняет. Кроме того, может быть желание блистать. И это может касаться гардероба, желания обновить гардероб, внести какие-то новые элементы в свой образ, в то привычное, да, что у вас уже имеется в жизни, как-то разнообразить это все. В целом, это тот период времени, когда не стоит быть в тени. Если речь идет о работе, и если вы сотрудничаете с другими людьми, то важно заявлять о себе, показывать свои таланты, а не находиться в зависимости от других людей. Так вы сможете правильно прожить вот этот период и извлечь максимум из тех возможностей, которые может теоретически принести вам данное новолуние. Новолуние во Льве это прекрасное время для того, чтобы заниматься спортом и собой, своим телом. Поэтому... Если есть такое желание, то обязательно делайте это, причем может быть даже знаете такой элемент соревнования в этом вопросе, поэтому можете заниматься не самостоятельно, а подключать своих друзей и знакомых, и результат будет даже лучше, чем вы ожидаете, и желание добиваться вот высот и тех задач, которые вы поставите перед собой, будет намного выше. В целом, лев это знак очень амбициозный, поэтому хорошо ставить перед собой новые задачи. В целом, этот период может показать вам возможности для вашего личного роста и развития. Лев это знак довольно эгоистичный, он находится под управлением Солнца, поэтому ставьте свои интересы во главу угла в этот период, и вы точно не проиграете. То есть для этого вам нужно абсолютно четко определить, какие у вас желания, цели, планы, возможности и уже в соответствии с вот этим набором, с вот этими критериями, вы можете планировать дальнейшие проекты и планировать то, куда вы будете направлять свои силы. Навлуние происходит у нас в стихии огня. Это очень динамичная стихия, которая отвечает за идеи, и поэтому удача будет сопутствовать тем, у кого эти идеи есть и кто готов. Здесь и сейчас что-то делать для их реализации, у кого внутри есть запал и желание развиваться и проявлять себя, развивать свои таланты и творческие способности. Поэтому явно в этот период будут преуспевать те, кто знает себе цену и кто уверенно движется к поставленным целям. В этом месяце не стоит заниматься финансовыми сделками, авантюрами в этом плане. Знак Лев да и в целом аспекты этому не способствуют. Но в целом это. Хороший период для того, чтобы получать расширение в той деятельности, которой вы занимаетесь. Помните, что результаты дел по данному полнолунию будут вас ожидать в феврале 23 года, когда наступит полнолуние в знаке Лев. Все мы знаем, что новолуние это соединение Луны и Солнца. И вот это новолуние будет в аспекте к Юпитеру. Это придает данному астрологическому событию величественность, цар, царские такие энергии, когда действительно вот может внутри появиться очень сильное желание что-то сделать и вера в собственные силы. Помним, что Юпитер это также планета, которая отвечает за удачу, поэтому данная новолуние может каждому из нас принести какой-то важный шанс и важно эту удачу поймать за хвост и не упустить те возможности которые будут встречаться на вашем пути помните что период новолуния так или иначе связан с минимумом энергии это касается периода вблизи 28 числа вы можете ощущать упадок сил нежелание с кем-то общаться не стоит выдавливать из себя максимум в это время, помним, что новолуние влияет не один день, поэтому если вдруг какие-то тенденции возникают, дайте время себе, чтобы подумать, в этом разобраться, и уже в августе можете приступить к реализации задуманного. Но зато вот этот период вблизи новолуния подходит для подведения итогов, для того, чтобы прописывать новые цели, задачи, разбираться с тем, что уже удалось достичь, какие результаты вы имеете на данный момент времени. Вот этим вы можете смело заняться. Что касается влияния данного новолуния на все знаки зодиака, то эту информацию я публикую в своем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь и узнаете, как отразится данное новолуние именно на вас. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.